Оказывается, у Республики Молдова есть два регистра. Один для рабов, один для господ, который называется административный всего лишь. И всем этим занимается одна частная компания, агентство сердечной публики. Оказывается, она есть на ЮПИКе. И каждый здравомыслящий человек, который пользуется интернетом, может посмотреть хозяев, которые отдают нам вот эти вот документы в качестве рабов. Далее. Очень все было интересно узаконено. Это было сначала Крис и Чистру, потом они объединили старое детей с публичи еще в 97 году. И решили записать себе в религиозное сообщество, как оно называется, о свободе, совести и о религиозных объединениях. И объявить себя бенефициарами, которые будут получать служебные дипломатические паспорта и все выгоды бенефициаров, которые называются бенефиты. вот. А все остальные рабы а, будут платить за это, будут платить жилищно-коммунальные услуги, налоги и все остальное. Кстати, кто не знает, та страна, которая платит налоги, это колония.